Сегодня я приехала одна, очень страшно, холодно, здание огромное, еще и собаки лают бесконечно. Капец, я вот туда пока не пойду, потому что я знаю, что по подсказке мне нужно попасть вот в эту комнату. Придется залазить через окно, потому что, чтобы в нее попасть, нужно обойти здание полностью, до туда, до конца. Это очень далеко и короче. По вот этой вот надписи я сюда вернулась, потому что... Сейчас объясню все. Смотрите, какой пар. Привет, я Энни Мэджик. Вы продолжаете собирать очень много лайков, а это значит, что я продолжаю разбираться в этих загадках вместе с вами. Лайк, если вы ждете продолжения. И я немножко в шоке, потому что нечто необычное, конечно, было обнаружено Очень холодно Пишите в комментариях все, что вы увидите сегодня вместе со мной Вдруг вы что-то обнаружите Пишите свои идеи Моя цель — узнать, кто это, найти его и увидеть его лицо уже наконец-то Потому что это единственное, наверное, что меня заставляет Плюс ваше желание и, конечно же, мое любопытство не единственное получается, а много всего и Я дрожу, потому что нереально холодно, капец Бывает у вас такое, когда дрожь уже прям пробирает и, и все В общем, я пыталась поставить скрытую камеру в первом месте На котором мы должны были встретиться Точнее, он там оставил свои подсказки И я опять вот этот звук, как первый раз Че это такое, блин, за фигня? Он каким-то образом узнал об этом и я показал в камеру записку «Не нарушая правила один на один». Она засняла не только его подсказку, но и нечто странное. Я не знаю, как это объяснить, потому что в призраков я не верю. Я, конечно, верю, честно, во что-то мистическое, существующее в нашем мире, но в то, что там на камере... Это было странно, реально странно. Объяснений этому нет, у меня лично. Эта подсказка вела... Вот в эту часть всего этого старинного комплекса Здесь есть самые разные Блин, да что такое Здесь есть склады, разные всякие помещения И Вот это само здание, оно огромное, длинное Из нескольких помещений Потом я побывала в доме номер шесть. это дом, он практически выглядит как жилой вообще, там вещи людей, ковры на стенах, кровати, на Красном мосту, на водобашне, в разных местах, и вот сейчас он вернул меня сюда зачем-то. Видимо, здесь я найду какую-то следующую подсказку Ребят, обязательно потом посмотрите новое видео на моем канале Magic Family Потому что там я распаковала таинственный подарок, в котором просто нечто невероятное Я такого еще не видела никогда в жизни, вы реально удивитесь Ссылки на новые ролики будут в описании внизу, а теперь погнали Такая разрушенная крыша очень Надо внимательно все разглядеть Еще, если помните, прошлым летом мы собирали имена. То есть Карина вот здесь написано. А прошлым летом мы находили имена Юра. И, блин, испугалась. Еще какие-то имена. Это старая подсказка, вот эти кости. Один раз э, мы увидели, кто-то увидел маску Лиса. Там как будто кто-то стоял. О, капец. Кажется, я нашла первую подсказку. Буква Е. Значит, нужно ориентироваться на белые бумажки. Скорее всего, будут белые бумажки с какими-то буквами. Что это? Фу, что то Очень холодно, надо было одеться теплее. Простите, реально, что у меня все трясется, ребят. Дрожат руки жутко. Буква Р. Или стоп. Нет, не буква Р. Мягкий знак. Похоже, мы сегодня будем составлять какое-то слово. Вот опять это, эти звуки там. Вот опять там эти звуки какие-то. Вот откуда они? Тут дверь. Мама, это дерево, блин, капец. Раньше в эту дверь было... Е, мягкий знак, Л, и над ней стрелка, наверное, стрелка означает, что нужно идти туда, или это какой-то ребус, ладно, тут были кусты, и их было Как будто кто-то шагнул сзади меня... Это звезды, представляете? Что это такое? Ладно. Что, блин, это за звук? Какая-то железяка приделанная просто к стене. Это нереально огромный, просто территория, огромные здания. Оно бесконечное, оно очень длинное. Да что тут, везде какие-то огоньки светятся, вы видели? И тут почему-то затоптана вся трава, то есть, да блин, нет, это, наверное, звезда там где-то вдалеке. Мама! Давайте поскорее отсюда сваливать. Затоптана трава. А раньше здесь все было зарушено. Невозможно было выйти из этой двери. А сейчас здесь как будто все специально очистили, шифер вот тут вот сложили. И теперь можно пройти даже вот сюда. Вот. Хотя раньше пройти было нельзя. Тут вот такой вот свод разрушенный тоже. И а куда эта стрелка-то указывала? Некуда здесь идти, тут все в каком-то огромном. А, вы слышите? Че это такое? Я увидела бумажку. Бумажка с надписью номер 6. Опять дом номер 6, что ли, или чё? Капец, какое огромное страшное дерево. Посмотрите на него. Оно расползается здесь просто вообще как в фильме ужасов в каком-то. Я сейчас под этим деревом нахожусь просто огромным. Оно растет. вот Вообще оно гигантское. Просто капец. Бесконечное. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Вот я в этом дереве и... Блин. Ребята, это дерево обросло какое-то здание маленькое там там кирпичная стена. Это бесполезно. Я сейчас не проберусь по темноте. Там кирпичная стена, там какое-то есть здание, потому что это здание, оно, видите, край, вот оно заканчивается, и оно не продолжается никуда. Что это? Поглотило просто какое-то здание, оно там есть. Но не сегодня, не сегодня, ребят, это очень страшно и это невозможно Это просто, посмотрите на это Это жуткое дерево просто все здесь заполонило И сейчас я туда не полезу ночью Но днем обязательно вернусь, если захотите И мы посмотрим, что за здание за... захватило это дерево Что за как... сарайчик или что-то такое Но, блин, нет, не сейчас Потому что это жесть, посмотрите на это капец. Все, нафиг. Мама! Ой-ой-ой! Ай, -ой -ой. Ой, я светанула вот так фонариком, и там белая стена, и я испугалась. Я думаю, что подсказки собраны. но ну, в смысле, нужно понять их логику и... Давайте уйдем отсюда. Очень холодно, ребят, поэтому быстро покажу. Вот... Что получается? Е, мягкий знак, Л со стрелкой и номер 6. Если есть какие-то идеи, решения этой задачки, пишите в комментарии. Очень холодно, ребят, сегодня. И мне почему-то как-то страшновато. Я не знаю почему. Я обещаю вам, и включится и войдет в нормальный режим. Короче... Я показывала вам в прошлый раз, что там есть, за этим жутким телефоном, который пере... Вы слышите, это периодически работает, там появился большой белый крест, и я к нему еще не ходила, и я не хочу ночь. Ее туда идти, но оттуда... А сейчас какие-то звуки. Короче, нафиг. Погнали домой. И увидимся скоро.